Всем привет! Вы на канале ТВ, и сегодня снимаем продолжение от такой серии, которая называется "Контрольная работа", и это часть вторая. Итак, начнем. Мама пошла в школу. Да, иди, дочь. Ай, иди, блин, иди. Весело будет сегодня. Ну как обычно, я одна, все, все. Я одна на своем месте, хотя я пятьдесят до сюда. Надеюсь, ничего страшного, мне не скажет, что это Принцесса Луна. Честно, кто-нибудь еще придет. Так, посмотрим. Так. Да. А, а, а, а, а! Рэмбл, да что ты тут делаешь? А, да я в школу зашла. Зашла в школу. В 7 часов, даже в 8 часов утра в школу, просто так погулять. Да... Да ладно, я прям так тебе и поверила. Ну зачем зашла в школу? Ты понимаешь, блин, я, блин, как бы тебе сказать, не поехала никуда. Ой, поэтому я пошла в школу. Ну кто бы сомневался, ставь свой портфель. Ой, будем хотя бы с тобой вдвоем. Здравствуйте. Дети. У вас только двое в классе. Ну да. Да. Это хорошо. Э, точнее, ну да, хорошо. Так, ну что ж, Фултершай и Рэмбл Дэш. Рэмбл Дэш. Так как никого не было, контрольную работу мы писать не будем. Да. А будем играть в игру. Это по мне. Значит, вы будете играть в игру. И в конце игры я буду подводить как бы баллы, итоги. И у кого будет наивысшее количество баллов, тот получит 5. Да? А у кого маленькое количество, ничего просто не получится. Я не хочу двойки вам ставить. Да? А можно спросить вопрос? Да. Да, конечно. А... Ответьте мне, пожалуйста, как бы, э, почему вы знаете Фултершай? Э, я, э, я впервые в жизни слышу это имя. Просто мне эта девочка очень понравилась, да, девочка? Да. Хм, я ее тоже не знаю, правда, Радуга. Ну, ладно, ладно. Ладно, ладно. Так, начнем игру. Так мы будем играть э, в игру. Значит, э, угадаем, где я. Вы закрываете глазами и ищите меня. Точнее, кто закрывает глаза. Давайте я, что ли. Так, а мы будем бегать. Сейчас я бантиком глаза закрою. Да. Так. Так. Ну-ка, найдите. Найдите, найдите. Ой, найди меня, найди меня. Ам... И здесь? Ай. А я уже здесь, да где ты, <смех> не может найти, нашла, ай, ой, мама, что, в смысле, мама, что ты тут включишь, мама, мама, нет тут никакой мамочки, господи, да просто со страху, мама, ну знаете как, ну да, да, да, ах, корона моя, тьфу ты, корона, очки, все. Ладно, теперь вы принцесса уводите. Кто бы сравнил Один эти очки Но закрой глаза Так, все, я закрыла глаза Так, Все Так <свист> Я здесь Где? Я здесь Да что за а я тут... Уа, уа. Мама, мама нашла! и Это ты, Флутершай? Ну, май, миссис Луна, вы меня как-то сразу нашли. Да, это нечестно, меня никто не нашел. Да ладно, давайте лучше просто поиграем в слова какие-нибудь. Ну, хорошо, ладно. Ладно, а давайте лучше поиграем в экстремальную игру. В какую игру мы будем играть? Ой. Прыгать по партам. Ехал, ехал, ехал, ехал. Вообще-то мы не должны портить имущество. Давайте какую нибудь хорошую, добрую, развивающую игру поиграем. Кстати, выше, больше баллов набрала в этом раунде Рэмблдэш. Yes! Так как она никому не попасть. Ехал, у меня точно будет пять. Мы ну фолтершай тоже. Ага, ура! Так будем, значит, играть э, в игру, прятать вещь и искать ее. Э, так не указку, ладно, указку так уже будет. Эм, я буду прятать, ладно, миссис Луна, конечно, фладдершей. Так, мы отворачиваемся, отворачиваемся. Куда быть спрятать? Свои я все, сейчас найдем ее. А, надо проверить. Здесь нет, здесь нет. А очки мои а, Здесь нет, здесь нет, здесь нет. Так что если а, я хочу там тоже посмотреть. Минтик yes, Я нашла. Аккуратно спарк. А увы, Ммм. Миссис Луна, вы не ушиблись? Нет. Да, да, да нет, не ушиблась. Вс, Я поняла ваш секрет, Миссис Луна. Ой, да что ж, господи. Какой секрет? Что, да что, что, что, что за секрет? Вы знаете Флоттершай, потому что потому что блин потому что вы ой да ну нет вообще-то нет мы тебе откроем секрет она моя знакомая да интересно так ладно давайте поиграем в какую-нибудь экстремальную игру с зомби какой-нибудь ой ну, блин ну почему давайте лучше напишем какую нибудь тест не знаю ну пожалуйста принцесса ну хорошо, хорошо. Я буду зомби. Ааа, прячьтесь, убегайте. мама, я убил этого зомби. Пил, толкнул, точнее. это конечно. аккуратней, мама! Что? Что ты сказала, мама? Так ты ее мама? Да чего вы ее мама? Да, догадалась. Что? Да, она моя мама. А почему ты не говорила, что твоя мама учительница? Ну, потому что, как бы, моя мама, она не в нашей школе, а ее перевели. Да, дочь, я знаю. Ты тебе это знаешь. Что? Что? Аня. А, а. теперь, дочь, можно уходить с урока. Сейчас все оставлю, только ладно. Добро. Бери портфель и пошли идем. Не мой портфель, путал. Вот мой. Все. Стойте меня, подождите. Маш, погуляем? Давай, мам. Ну ладно, погуляем. Все. Это вообще как бы нормально, что мы уходим с урока? А, да, извините. Уроки отменяются, можно уходить. Ура! Йохо! Уа! Я пошла? Да. И всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. И всем пока. Надеюсь, вам понравился этот сериал. Небольшой.